Какие они мужья-португальцы? Мне нравится, когда мужчина более активнее и сильнее. Показал мне мой жизненный опыт и рассказы, благодаря девичникам, которые я устраиваю. Они очень, так скажем, не открыты к новшеству. Ну, наши девушки, в принципе, особо и не горюют в этом плане. Ты имиджмейкер. Что это значит? Был какой-то момент, когда я себя почувствовала, ну, очень одиноко. Подписывайтесь на канал Романа и ставьте лайк. Юль, я знаю, что ты замужем за португальцем уже больше девяти лет, и у меня к тебе первый вопрос, вот какие они мужья португальцы? Какие они мужья? Достаточно мягкие, потому что само воспитание мужей мужчин на территории Португалии – это уважение, уважение и уважение к женщине. Это понимание, это поддержка в трудной ситуации, это помощь с ребенком, также по хозяйству. Вот. Ну, конечно же, мы не исключаем тот факт, что в каждой семье свои традиции uh -huh. и зависят от характера человека. Но, в общем-то, они очень достаточно такие милые люди. Когда я говорю с девушками, которые вот живут здесь, нашими русскоговорящими девушками, они, они вот как раз восхищаются вот этим качеством португальских мужчин, быть uh -huh. э заботливыми, там, проводить много времени с семьей, с детьми. Uh -huh. вот. То есть это плюс, а есть минусы, которых минусы? можно, которые могут открыться там чуть позже. А минусы, ну конечно, никто не идеален. насколько я поняла, насколько показал мне мой жизненный опыт и рассказы. Благодаря девичникам, которые я устраиваю, один из минусов, которые я вижу, они достаточно мягко характерные. Ну, возможно, это и плюс для кого-то, да. да, мы не можем сказать однозначно, что это минус. Но вот многие девочки жалуются на тем, что вот они достаточно мягкие. Ну, конечно, наши женщины сами по себе изначально, сильнее. они сильнее да. местных женщин, потому что наши женщины, ну, как бы, другое воспитание получают. Да, и в избу. Да, да, да, все вот именно это. И, конечно, когда португалец видит такую, да и плюс еще и красавицу, угу. вот, то это, конечно, поражает их. И ты думаешь, что португальцы, мужчины, они готовы спуститься на ступеньку ниже и отдать лидерство русской девушке? Не сколько лидерства, сколько наши девушки, получается они активные, потому что они уже изначально, начиная э, с раннего возраста привыкают помогать маме, помогать папе, угу. поддерживать домашнее хозяйство, у них это в крови, и это незаметно передается вот, в повседневную жизнь, и, с другой стороны, им, конечно, им удобнее отдавать да. это лидерство. Удобнее просто ходить на работу, зарабатывать деньги, конечно. Ну, наши девушки, в принципе, особо и не горюют в этом плане. Семье, кого каждый на очень... своем месте условно. Каждый на своем месте. Но с другой стороны, мне кажется, действительно, лучше обознать, обозначить зоны ответственности. Конечно. И так будет проще. И просто потом в последующем помогать друг другу. Надо сказать, что ты из Средней Азии и в принципе такой вот подход мужчины как бы не совсем приемлем там ну как бы да мне нравится когда мужчина более активнее и сильнее даже по характеру конечно я привыкла как бы к тому что мужчина он наверное лидер в семье хотя несмотря на это у меня в самой сильный характер но как бы мне самой приятно когда рядом такой мужчина который сильнее меня. А в целом девушки, которые вышли замуж, уехали из родных домов, попали в португальскую семью, они как счастливы? Или? Ой, вы знаете, перед моими глазами за последние годы прошло очень-очень-очень много разных семей. Вот как-то так однозначно нельзя сказать, потому что каждая семья – это настолько отдельный разговор, как бы, но мне нравится то, что в каждой семье идет взаимоуважение. Угу. И, естественно, возникают трудности в общении, в каких-то вот... Потому что даже когда переезжаешь, это тяжело. Миграция ⁇ это очень тяжело. Конечно. Я это тоже сама прошла, и думаю, вы тоже это прошли. Плюс ко всему это идет привыкание к культуре, к еде. То есть, это, благо, сейчас есть магазины, а какое-то количество времени назад их не было. И португальские семьи, и португальцы в целом, они очень консервативны. Нет. Очень, очень. Они вот, особенно север, они отличаются таким вот, э, как я называю, коридорным зрением. Что, это, что, конечно, это? очень мешает, <смех> очень мешает выставлять такие, так скажем, неудобства в повседневной жизни, в бизнесе. В, то есть… В чем она выражается? Что э, они ну, делают? То есть они видят ситуацию вот так или они привыкли вот что-то делать вот так и какие-то новшества, которые они они очень, так скажем, не открыты к новшеству. Uh -huh. вот. поэтому с ними нелегко. Но я сейчас говорю именно за север. Насколько я знаю, сторона юга, они немного другие, более открытые. Но, в общем-то, насколько я знаю всю Португалию, потому что я замужем уже больше девяти лет, все португальцы достаточно консервативны. Кто-то больше, кто-то меньше, в зависимости от зоны. Потому что, несмотря на то, что Португалия такая маленькая, Проехав 10-20 километров, мы можем наблюдать совершенно разные да. какие-то культурные традиции, блюда, то есть видение жизни, очень отличается, забавно, да? но это так. Я знаю, что ты очень активно в русскоязычном обществе вот здесь, в Порта, ты организовываешь девичники для девочек, ты занимаешься благотворительностью для ребят для беженцев из, из Восточной Украины, которые бегут из-за войны. Расскажи, пожалуйста, о девичниках, что вы делаете, в чем цель, зачем это тебе? Когда я приехала окончательно уж сюда, уже в Португалию, я себя был какой-то момент, когда я себя почувствовала ну, очень одиноко. Это проходят все мигранты, все те, кто приехал сюда. Конечно, особенно это чувствуется дико в какие-то наши праздники. Дни рождения, да. Новый год, Рождество, 8 марта. А, и я себя чувствовала очень одиноко, и я решила попробовать создать группу. Это все началось банально. А, я создала группу в Фейсбуке, а, добавила туда уже на тот момент знакомых друзей, а, именно обсуждая вот эти вот встречи. после неожиданно, и, на мой взгляд, ну, мне это было очень приятно, что это получило достаточно такое популярное направление, всем это пришлось по душе. И многие нашли друзей, кто-то нашел работу, кто-то были, есть такие, что даже нашли вторую половинку, потому что кто-то с кем-то кого-то познакомил, хотя на мои девичники приходят только девочки, угу. как бы это одно из правил. Девичник, да. он для девочек. Ну да, но было пару раз, что мы встречались именно с мужьями, но как-то вот было не совсем комфортно. Конечно. Да, да, да, да. Так что мы потом решили, что мужья, как бы это уже ваши Отдельно. личные встречи. Баню. Да, да, да. Вот, кстати, эти девичники помогают обсуждать очень многие разные женские, так скажем, проблемы либо хлопоты. Там, например, у кого-то какое-то предстоит торжество, девочки, что готовит. Да, ну, наши да. же девочки отличаются тем, что они очень такие большие хозяюшки, рукодельницы. Да. то есть даже вот в таких мелочах мы как бы друг другу советуем. Класс. Также возникают у многих проблемы с детьми в школах, как дети это все воспринимают, обучение языка. Кто-то кому-то там что-то советует, помогает в работе, даже за детьми присматривать. То есть... Класс. Это, вы знаете, приятно и неожиданно для меня было то, что очень многие женщины, девушки именно вот сплотились благодаря этим девишникам, что меня очень обрадовало, да. И именно благотворительная э, вот эта вот акция, которую иногда я делаю, благодаря для беженцев, ву, для беженцев да, для ну, не только для беженцев, для очень таких нуждающихся семей, потому что человек в миграции он теряет все, он начинает да. с нуля. Да. И благодаря вот именно этим девичникам очень нах много находится добрых сердец, э добрых людей, которые вот именно помогают. Очень активно, да. Отлично. И девочки наши, и их мужья, э друзья мужей, то есть э помогают друг другу. Это очень радует, потому что в данный момент в нашем жестоком мире очень радует, то, что находятся добрые, именно добрые, искренние люди, которые готовы помочь, которые готовы проехать 50-70 километров, но чтобы привезти именно сумку с продуктами, чтобы я сама потом передала вот именно людям непосредственно в руки привезла. Ты имиджмейкер. Что это значит? Что ты делаешь? Я знаю, ты развиваешь свой проект по открытию салона кросты или бьюти-бар, как ты это называешь. Расскажи, пожалуйста, про эту сферу деятельности здесь, в Португалии, в Порту. В 2009 году я получила образование а, стилиста-парикмахера, uh -huh. а также визажиста. И мне повезло, у меня были очень прекрасные учителя, которые сейчас занимают а, достаточно лидирующие позиции в, этим, в этом бизнесе, которые работают в престижных местах в Дубае, в Германии, uh -huh. то есть а, в той же Англии, в Нью-Йорке, а, занимающие лидирующие а, места на трендвиженах. После, когда я начала работать, так получилось, что я начала работать именно с профессиональными фотографами, студиями, с элитными организаторами свадеб. Также у меня есть клиенты на данный момент, работающие на телевидении, актрисы, ведущие, журналисты. Uh, ну, то есть, uh, это вынудило меня не вынудило, <сー><сー> поспособствовало <сー> uh, дальнейшему росту. Uh, я закончила uh, обучение, и в данный момент я стилист-имиджмейкер, который работает над организацией той же самой видеосъемки, mm -hmm. uh, организацией фотошут, uh, элитные свадебные свадьбы. То есть, это включает в себя Полностью лук, э, то есть как выглядит женщина либо мужчина. Ну, конечно, преимущественно я работаю с женщиной. Давай поговорим про твой проект. Ты хочешь открыть салон красоты. Сколько зарабатывают девушки в таких вот местах? Да, я сейчас работаю над открытием э, собственного бьюти-бара. Э, это будет достаточно такой интересный и не совсем стандартный проект. Э, ну, позже вы увидите, чуть mm -hmm. позже. Что касается заработка, это очень так индивидуально, потому что невозможно дать одну и ту же зарплату для новичка и для да. профессионала. И так как я работаю в этой сфере, то есть я сама себе не позволю поставить на тот же самый одинаковый уровень новичка, который работает в месяц, и профессионалу, которому 20 лет в этом, работает в этой сфере. Сколько нужно денег, чтобы жить в порта семье из четырех человек? Ой если базово-базово базово арендовать да. квартиру, я так думаю, чтобы жить вот именно на полторы тысячи это доста ну, должно быть. ну конечно я знаю, что есть семьи, которые живут и на меньше, но даже на полторы тысячи полторы тысячи евро месяц, да? ну да, как бы оплатить квартиру, так как сейчас выросли цены на квартиры, оплачивать электричество, воду, газ Какие-то покупки, да, благо в Португалии продукты стоят намного дешевле относительно других стран. Тюль, спасибо большое за то, что ты уделила мне время. Я желаю, чтобы твой проект развивался, чтобы очень скоро мы увидели твой бьюти-бар. И желаю тебе много-много-много хороших клиентов. Спасибо большое. Подписывайтесь на канал Романа и ставьте лайк.